Всем привет, ребята! С вами я, Дэви. Это Ильшат Возлыв. Это мое интро. Всем привет. Да, всем привет, ребята! С вами я, Ильшат Возлыв, канал Дэви. Сегодня я решил снять на улице. Вот. Я нахожусь сейчас на игровом площадке. Как вы видите, сейчас я вам покажу. Ну, в общем, видели, вот, этот город Набережной Челны. Я сейчас нахожусь на городе набережный Челны и решил снять такой вот видео. У меня уже есть на канале, то есть я снял дома, сейчас решил на улице, вот. Так, я еще не придумал какую идею для ролика снять, вот. Сами, как видите, снежный, вот, снег. Вот снег кром. Я если что вот тут правда ходит все, немного мешает. Вот пока что по крайней мере здесь нормальное место походим немножко. Вот. Если что если что я записываю на устройстве телефоне. Вот, я у меня нет камеры специально, которая может сразу перевернуть камеру. А, -а, -а тут она есть, оказывается. Сейчас, погоди-ка, если то нажму ничего не больше, да? Так, вот. Сейчас. А, это скриншот. Вот. Это скриншот, оказывается. Так, тут идут сейчас. Вот, паузу поставил, потому что люди. Вот. Это видео будет не таким коротким. Я буду снимать видео на улице почаще. Природа, потому что все такое. Вот. Мне нравится. Да, мне нравится. Вот. Вы все помните, что я удалил видео. Ну не все, половину только. Вот. Но удобно. Видео я удалил, вот. Нет, какой серию? Я не уйду. Половину видео я удалил. Там было 298, не настоящих. А настоящий, вот. Вот, так. Примерно сейчас у нас время 18-10. Вот. Сейчас. Итак, вот, продолжаем. Сейчас я буду лазить ну, не ловит уж просто. Походим там, по окрестностям, посмотрим. Спускаться я не буду, я не ребенок. Вот. Так, сейчас зайдем с вами в спортивную площадку. Сейчас я не могу в разные места, разные точки этого города пойти. Ну, во-первых, люди, во-вторых, машины есть. Но можно на монтаже убрать лишние звуки, я не знаю как. Вот, сейчас зайду с вами площадку с нахуйбольной. Все, она ну, конечно, открыта, а если закрыто, не получится. Вот, у меня, правда, руки отморозили держать камеру в одной руке. Вот. Полностью не буду обсматривать, сейчас я вам покажу. Вот если вам не видно, то есть плохо, то у меня, еще раз повторяю, у меня камера, телефон, а не других камер, там гупро, там, еще какие-нибудь там гупрошки. Руки отморозили. Вот, снимаю, я колыми руками. Погнали дальше обсматривать. Минута 4. Это видео будет идти 10 минут, может быть, наверное, сейчас. Так. Снег. Холодно. Ладно, погнали с вами в магазин. Мы не зайдем внутрь, потому что нас могут наругать. Но я постараюсь зайти просто так. Может получится или нет. А тут съемки там. запрещены, я не снимаю ничего там. Просто захожу и ухожу по быстро. Сейчас я буду встать на паузу, если люди будут пиской. Или ловить Потому что мне будет мешать это на моем канал. Вот. У меня впервые такой на канале, такое ощущение вкладывается, что я впервые снимаю на, на улице. Пора было снять еще год назад, два года. Ладно. Ставлю на паузу, когда мы уже дойдем до магазина. Вот, я уже в магазине. Как вы видите. Сейчас. Называется оно ну, вон фасоль. Раньше сокол назывался. Сейчас, если не запрещено, то я сойду. Вот. Я да, в магазине. Так, сейчас. Как вы видите. Ладно, пошли. <звы> У нас с на миноруганом не занялась. Так, ну, я еще вот эту пачку не снимала, пойми. Да, кола стесняюсь, наоборот прикольно стоит, свежий воздух природа. Правда, я что-то сомневаюсь в этом. Если что, я кого не крадут это, это мой основной официальный контент, то есть видео, как его назвали раньше. Вот. Если вы слышите класса, мне обращение на внимание. Вот. Сейчас я лезу на эту горку. Если видео будет под, притормаживать, потому что... Так. Друзья, сейчас быстро. быстро. Потому что видео уже лагает. Погай. Так. Сейчас еще раз скачусь Так, 10 минут у меня и все. Я... Потому что это сам у меня память скоро закончится. Так, сейчас. Свой дом дойду и там попрощаемся. Снег, вот так. Вот, я уже около своего подъезда, вот, как вы видите. Ну что, надо с вами попрощаться. С вами был я, Решат Вазлив, канал Дэви. Всем удачи и всем пока-пока. Всем привет, ребята. С вами Дэви, Решат Возвыфт. И это моя конечная заставка. Всем привет. Всем здравствуйте.